В конце 2022 года на согласование в правительство России поступил вопрос о покупке Ростелекома Мегафона у USM Group. Также активом интересуются и другие инвесторы, в том числе непрофильные. Предложения о его покупке поступают не первый год. Это происходит в связи с тем, что Мегафон демонстрирует хорошие результаты. Отметим, что в случае сделки на рынке сотовых связей число операторов сократится. ситуация, при которой одному собственнику, ну, в данном случае допустим, Ростелекому, будет принадлежать два независимых оператора, ну, то есть как, от него, то есть, но независимые друг от друга, да. И, соответственно, в таком случае у нас на рынке также останется четыре оператора. Вот. Но в данном случае, скорее всего, вы правы в том, что действительно, наверное, будет объединение этих двух операторов, да? то есть Мегафон э, Теле2 в один. И таким образом э, на рынке появится э, новый э, оператор, э, который будет крупнее, чем вся... <coughs> Остальные существующие, в, том, в частности, крупнее, чем лидер нынешней МТС. Федеральные антимонопольные службы сообщили, что не получили ходатайство Ростелекома о приобретении мегафона. Более того, данная сделка не может пройти мимо фаз. Общем, такие сделки попадают под регулирование Федеральной антимонопольной службы, которая изучает ситуацию, да, смотрит, как это отразится на рынке. То есть, в принципе, может заблокировать даже э, сделку, если она считает, что это будет плохо для рынка, для конкуренции. Или какие-то, например, определенные ограничения на эту сделку. Вот. Но в данном случае, учитывая то, что Ростелеком является очень государственной, про государственной структурой, соответственно, я думаю, что так иначе эта сделка будет одобрена. Мотивами приобретения сотовой компании могут быть различные. Это желание расширить спектр услуг, отсутствие у конкурентов ресурсов для продвижения бизнеса. Наверное, мотивом продавца, скорее всего, является последствия санкций, которые были введены против российской экономики, э, отрасли, да, в частности, э, телекоммуникационное оборудование, э, большая часть его была импортной. То есть, э, сейчас у нас доступ к этим технологиям, э, тем более у частных компаний, что-то сильно ограничено, да, доступа почти нет. Вот, ну, конечно, функционирование частных компаний в этой сфере Сейчас Ростелеком владеет стопроцентной акцией Теле 2 и приобретение второго крупнейшего оператора на рынке после МТС сделает госхолдинг безусловным лидером в мобильном сегменте связи. Аделина Абдрахманова, Универньюз.